Всем привет! Ты смотришь Универньюз. И сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. Казанский федеральный вошел в топ-рейтинг университетов по версии Яндекс. Журналисты и политики подводят итоги саммита G20. Ни шагу назад. Химический институт имени Бутлерова уверенно закрепил свои позиции в рейтингах. При выборе вуза люди ориентируются на самые разные вещи. Для многих важно место вуза в различных рейтингах. В разгар сезона поступлений Яндекс составил свой рейтинг университетов по популярности. Яндекс составил рейтинг поисковой популярности вузов. В него вошли 264 вуза из национального рейтинга российских университетов, опубликованного Интерфаксом в начале лета. Наиболее популярным вузом из Казани стал Казанский федеральный университет. Он занял пятое место. Всего в рейтинге Яндекса представлены 7 казанских вузов. На 11 месте оказался университет в национальном рейтинге. Помимо общей популярности вузов, были подсчитаны показатели их регионального влияния. В 10 регионах Казанский федеральный университет вошел в топ-10 самых популярных вузов по количеству поисковых запросов. С рейтингами познакомила вас Арина Михайлова, Универньюз. В нашем следующем сюжете вы узнаете, кому предстоит стать у руля отечественной науки и почему глобальный успех напрямую зависит от химии. Подробности в сюжете Адель Шамиловой.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 О том, как это проходило, ты узнаешь в сюжете Аурелии Сташковой. 11 июля в музее истории Казанского федерального университета подвели итоги практики для студентов второго и третьего курса по специальности музеология. Мы придумали музей 90-х, потому что в Казани есть музей социалистического быта, mm -hmm. а есть музей этого советского детства, mm -hmm. я точно не помню, Специально. да, да, а вот музей 90-х нет. Mm -hmm. Говорят, что не так давно это было, то есть, ну, не такая далекая эпоха, но если это все не сохранять, то это все пропадет. Опять же, и молодежи интересная, я как бы сам не особо старый, чтобы помнить это время. Также студентам удалось повысить свои профессиональные знания. Связанные с музейным делом дала новые перспективы для реализации своих знаний и способностей. Презентация этих музеев была проведена на высоком уровне. Прозвучало много новых идей и экспозиционных решений. Новый, неконсервативный, совершенно необычный взгляд, который заставляет нас, специалистов музейного дела, делать более востребованными экспозиции, поднимать темы, которые интересны современной молодежи.